Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Сегодня мы вновь встречаемся с Максимом Петровым, человеком, который в теме фондового рынка инвестиций разбирается просто невероятно глубоко и интересно. Прошлые выпуски были очень такими контентными, насыщенными, много было вопросов интересных. И сегодня мы обсудим, что происходит на финансовых рынках, какие перспективы для инвесторов, вообще что ждать падения, взлета или вообще пока ничего не понятно. Максим, здравствуйте, ну расскажите, пожалуйста, как сейчас вы видите ситуацию на финансовых рынках, что происходит? Добрый день, спасибо огромное за возможность вещать, возможность рассказывать о возможностях, да? извиняюсь за тавтологию. Ситуация очень и очень непростая, на самом деле сейчас с одной стороны у нас люди начинают уже уставать, люди начинают уставать от карантинных мер. Это, наверное, даже можно видеть по улице, это можно видеть потому тому, сколько, насколько, ну, по крайней мере, я вот сейчас находимся в Сочи, да, то есть, насколько меньше стало патрулей, то есть, люди постепенно все-таки выходят. И политики даже заявляют, у нас идет некое ослабление, наверное, в России в меньшей степени в других европейских странах в большей степени, потому что приходит некое такое осознание, связанное с тем, что количество людей, которых мы можем потерять в случае, если грохнется экономика, будет гораздо больше, нежели чем мы теряем людей в свете коронавируса. Но сегодня, наверное, и вообще я не люблю говорить о каких-то сантиментах рынка, да, то есть сиюминутных сантиментах рынка. Лучше, наверное, смотреть на то, что происходит глобально в экономике, ну, первое, что хочется показать, мы уже неоднократно говорили про кризис, я говорил, что, что является кризисом в понимании финансистов. В большинстве своем кризис всегда вызывает кризис ликвидности, то есть, когда в финансовой системе одновременно происходит следующее, то есть, с одной стороны, потребители, физические лица компании начинают забирать денежные средства из банков, в то же время другие компании, другие физические лица, которые в банках взяли кредиты, у них нет возможности расплатиться по различным причинам. Падение потребления слишком высокие кредиты, ну, то есть кредитование, скажем так, останавливается. Те, кто взяли кредиты, они с ними расплатиться не могут, опять-таки, это могут быть как физические лица, так и юридические лица. И в этом случае появляется некий такой кассовый разрыв, да, то есть что это при при приводит к некой такой волне, которая и приводит к ступору финансовой системы. То есть банки перестают друг другу доверять, ликвидности нету. То есть получается физические лица начинают забирать депозиты, банку нужно деньги вернуть, людям. а вернуть они свои деньги не могут, потому что они выданы в форме кредитов, а у компаний и у потребителей, кто взял кредиты, у них денег нет из-за падения экономики, и поэтому происходит вот этот вот кассовый разрыв, банки банкротятся. И когда банки банкротятся, даже те компании или те физические лица, которые вели очень грамотную политику, то есть, может быть, в меньшей степени, степени использовали заемный капитал, они, соответственно, хранили свои деньги просто на расчетном счете в банке. Банк лопнул потому что обанкротился, и вроде бы казалось, ситуация была нормальная, ничего не предвещало беды, у меня кредитов нет, ни кризис не страшен, то есть э, смогу пережить, у меня есть подушка ликвидности, но выясняется в определенный момент времени, что этой подушки ликвидности нет. И вот то, а, что мы... Максим, да. Максим, значит ли это, что сейчас надо остерегаться банков, например, разбрасывать свои деньги по разным банкам разным счетам, потому что у банков могут начаться проблемы? Но... Когда мы про Россию. Я думаю, что в данном случае, если мы говорим про Россию, как раз-таки лучше разбросать деньги по банковским счетам в пределах страховой суммы. То есть, когда банк, соответственно, отзывает лицензию, когда банк становится банкротом, то в этом случае есть агентство по страхованию вкладов. И здесь наоборот, или нужно понимать, что банк является надежным и у него достаточно ликвидности для того, чтобы удовлетворить требования всех своих кредиторов, или это какой-то системообразующий банк, ключевой банк, на котором завязано очень много производственных цепочек, и поэтому просто государство не даст ему обанкротиться, да, то есть за счет средств налогоплательщиков поможет этому банку. Или же вообще вот если мы говорим про российскую экономику, российская банковская система, наверное, в меньшей степени подвержена этим глобальным рискам, потому что в российской банковской системе, ну, то есть, уровень этого закредитованности, он все-таки поменьше, да, и поэтому, если мы говорим про текущую ситуацию именно для российских граждан, то наиболее спокойным может быть, ну, как минимум, да, иметь подушку ликвидности, подушку безопасности лучше в кэше. У меня это уже, наверное, на протяжении полутора лет, что свою подушку безопасности я держу исключительно в кэше. Иногда люди начинают говорить… что вы имеете в виду деньги на счетах, да, не бумажные даже, деньги? Даже не на счетах, просто в сейфе дома разбитые по двум валютам рубль и доллар, опять же, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, просто подушка безопасности, она не требует критерия какой-либо доходности, то есть подушка безопасности, она должна поддержать определенный уровень жизни при неблагоприятных последствиях. Вот подушку безопасности нужно держать там. А второй момент, все-таки разбить на остальную консервативную часть, можно оставлять в банках, можно покупать облигации федерального займа. А другой вопрос, что УФЗ ну, очень хорошей альтернативой является, потому что самое последнее, что может произойти, это если государство это болтнет, а у нас сейчас у государства достаточно для этого денег. А если мы говорим про банковскую систему, то опять-таки, если какой-то ненадежный банк, да, маленький банк, то сумма на счетах в пределах страховой суммы, Остальное, ну, каких-то крупных банков. Да. Имена мы называть не будем. В принципе, там, если человек заботится там данной задачи, он может найти топ-5 банков в России, которые можно непосредственно использовать.